Все мамы знают, насколько важно подобрать для ребенка правильный рацион питания, не переборщить с солью и сахаром, выбрать правильные продукты и рецепты. Если вы до сих пор в поисках, то читайте ниже. Предлагаю вам узнать о том, как приготовить детский суп на говяжьем бульоне, в нем нет лишнего жира, непонятных ингредиентов и обжаренных овощей, а еще сделайте сами лапшу, чтобы точно быть уверенным в составе, не бойтесь, тесто замешивается очень просто, а потом вам необходимо его нарезать. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Бульон доведите до кипения, в жир черпаком. Затем в него добавьте нарезанный картофель. В это время морковь натрите на мелкой терке, а сок отожмите в отдельную посуду. Теперь сок смешайте с солью, желтком и маслом, так мы сделаем тесто. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Далее добавьте воду и муку, замешайте плотное тесто. Мелко нашинкуйте лук, чеснок и морковь, отправьте овощи к картофелю. Тесто раскатайте в тонкие пласты, сверните в несколько раз, нарежьте его тонкими полосками. После этого засыпьте лапшу в бульон вместе с лавровым листом. Через 5 минут полезный суп будет готов. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся! Ингредиенты Бульон говяжий, 2-5 литра, картофель, 3 штуки, морковь 1 штука, репчатый лук 1 штука, яичный желток 1 штука, лавровый лист 1-2 штук, мюка пшеничная 1 стакан, растительное масло 1 столовая ложка, соль по вкусу, вода кипяченая 0,25 стакана, чеснок 2 зубчика, количество порций 6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся удачного дня!